Товарищи, слово предоставляется герою Чангарской операции, ныне председателю треста крупного машиностроения, товарищу Рыбаконь. Наш комди был железный парень. Товарищи, перед нами сегодня прошли ряды пролетариев, одетых в красноармейские шинели. Прошли не худо бойцы революции. Они вооружены, обучены первой в мире рабочей страной. Растет Советский Союз, и растет мощь Красной Армии. И в этот день, товарищи, мысли невольно обращаются к тем героическим и грозным временам, когда выковывались эти стальные отряды. 12 лет тому назад в Крыму Раздетые, разутые, истомленные голодом, мы шли вперед, падали, поднимались и побеждали. Мы были бойцами, мы и остались бойцами, потому что остался фронт. Из окопов гражданской войны фронт передвинулся на линию строящихся фабрик и заводов. Миллионные массы ударников-энтузиастов и работают на новых стройках, закладывают новые города, подводя фундамент социалистической экономики широкой лентой по всему фронту развернулось социалистическое наступление под руководством партии Ленина. Но это наступление, товарищи, развертывается в ожесточенной классовой борьбе с врагами. И борьба еще не кончена. Классовый враг внутри страны перекликается с буржуазными силами империалистических государств. И все они готовят нападение на страну социалистического труда, подготавливая империалистические войны. А мы, товарищи, работаем над тем, чтобы сделать Невозможными войны на Земле. Мы за мир. Мы за социализм. За мировую пролетарскую революцию! Все на фронт! Все на фронт! Великой социалистической строй! Тихо, тише, тише. Товарищи, тише, тише, товарищи. тише, Товарищи, успокойтесь. Легкий обморок. Обморок. Товарищи, заседание продолжается. Тогда фронтом командовал товарищ Фрунзе. Атака неприступных юшунских позиций была возложена на 51-ю Московскую дивизию во главе с командиром, товарищем Люхером. Подкачал, товарищи. Да, вам летиться надо. И серьезно летится. Перерыв, товарищи! Какой был крепкий парень? Какой вояка? Так вот что, переутомление острое. Сердце свое вы загнали основательно. Отдых на два месяца категорически. Тебя исправление и помереть не дадут спокойно. Слушаю. Да. Так. Так. Хорошо. Я приеду сам. Ты черт. Ну, всего. Дайте прав. Сюда, пожалуйста. Смотри, клапаната перечисть. А да, да, понимаю. Погрузка идет. Бронепоезд отправляю его. Да, да. Товарищу Багуру хлоп, у него все патроны на исход. И тогда вся наша операция прорвется. Прорвемся. Спасибо. Счастливый товарищ, друг По вагонам, братва! Вас! По Погодам, по <свист> <плодисмент> <плодисмент> <плодисмент> отправляем На смерть поехали! Трефил! А ну вас! Машину гробим! Ты же сами пропадем! Ты большевик? Слушай боевой приказ! Вперед! Огур! Здорово! Вовремя подоспели, товарищи! Самый раз! Под обстрелом прорвались! Патроны привезли! Братва! Принимай Патроны! Ну, все, хорошо. Ну, Давай пройтись в одну комнату. Поняли? Ну, ребята, отдыхайте, Ну, Ha ha ha! ну ладно! Часовых расставить на каждом пролете, засмотреть восток глаз. Понятно? Смотри, смотри, не девай, гряди в Есть. Клады отстоять. Во что бы то ни стало. Точка! Если мы не выловим всю эту банду полковника Белова, да ведь мы то ведь мы-то не спи, ниточку, кажется, нашли. Рай. А! -а, -а! Браток. Ему? Угу. Ну, вали не вали. Отстань. Я занят. <свят> <свят> Ах, чёрт, пристал. Спасибо! Тебя спрашивает какая-то женщина. Говорит, очень надо. Пропусти. Да. Пропустить. Прядочника! лади. Прошу вас. Я хочу вам указать место, где вы можете сегодня ночью захватить всю группу полковника Белова. Ваша фамилия? Вдова полковника Белова. Кто же заставляет вас сделать такое сообщение? Многое. Во всяком случае, не любовь к большевикам. Я слушаю вас. В день вашего приезда было назначено экстренное собрание группы моего мужа. Господа, для вас не секрет, что наше положение тяжелое. А тут еще рыбаконя в ревком прислали. Каждую минуту возможен провал. Про продовольственные склады говорите? Батаре! Говорю, подоверно. Беловская работа. Угу. Фабрику, видите ли, на учет требуют. Подумал, подумал, да ночью все станки и вывез. И не только станки унитаза от уборных вот идея да целуйтесь теперь рабочими крестьяне своей фабрикой а? версии приостановить придется переменить тактику временно нам всем необходимо уехать уехать вот это хорошо да уехать чипуха Ну да, конечно. Вам с Еленой Николаевной легко я. А вот нам-то выбраться будет потруднее. Да, а ведь это верно. Рот, мистер Файк, ходить уля! Фузе! Фу! Как вам не стыдно? Господа, я и Елена Николаевна, мы едем последними. Господа, бросать с такой незаслуженной обвинением это позор. Однако уехать за границу оказалось совсем не так легко. Прошло две недели, мы потеряли уже всякую надежду. И вот три дня тому назад... Удалось? Угу. Едем? Да. Едем вдвоем. А остальные? Они берут только нас. Двоих. А наше дело. Весь этот героизм. Жертвенность. Единое неделимое. Надоело. Перестань. Ведь их же здесь. должны же они понять, что наше дело развалилось. Развалилось. Парижа виднее будет. Смотри, этот сумасшедший Фальк будет следить за нами. За мной? За мной следить не посмеет. Но они следили. Следили за каждым шагом моего мужа. И вот сегодня вечером, когда мы уже должны быть уехать, уехать. Бландёй! Его убил рот мистер Фальк! Теперь вам ясно, почему я здесь? Подпишите. Нет, я не подпишу. Для выяснения некоторых подробностей я должен вас задержать. Дежурный, отведи арестованную. Пожалуйте, граждан. Дайте Седова. Седой, сегодня ночью операция. Приготовь красноармейцев. Сейчас приеду, все узнаешь. Точка. Фамилия его Императорского что Полка, штаб-ротмистер Фальк. А. -а, -а. Следующий. Ваша фамилия. Значит, все сама рассказала? Думаю, что она еще многое расскажет. Да сейчас ее сам увидишь. Бежала, Сбежала! Сбежала! бежала, Кирва! Сбежала? Бежала, бежала. Так что, маленькая разумеется получилось, товарищ рыбаколь. Сбежала арестованная. Стоп! Что? Сбежала? Как сбежала? Позвать ко мне коменданта! Осторожен нужно, гражданин. Федор. Андрей. Тысячу лет. Рыбаконь. Ах, чёрт! арг,' ah wykor okay <свят> да. Черты разъелываешься. Поедем со мной в парк Нет, Ну нет. давай, давай, брат. На давай, процедуру обозначим. Давай, давай, давай, нет, давай. Не давай. Не Родись, брати, вот давай. встреча Опал. ты знаешь. Ну, давай, давай. ну как? <свят> Живем, значит. На полный ход. Последний московский газет. А у меня вот сердце пошаливает. А ты тоже ремонтируешься? Нет, пока машина ремонтирует. В командировку прием. <звы> ну вот, приехали. Бабуль, Есть. обратно на моторке доберемся. На одна. Здорово. Ну, посмотрим наш теплоход. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаком, приезжай. Как вы сами заметили, товарищ Багу, трубопровод сопран плохо. Дизеля отфигурированы, рулевая не работает. То есть насосное отделение тоже не в порядке? Товарищи, прошу. Все эти неполадки не так страшны. Но приемочная комиссия сочла нужным отметить слабую очень слабую работу вашего техконтроля. Итак, товарищи, фиксируем. Устранение обнаруженных во время пробного рейса дефектов должно быть выполнено в 10-дневный срок, а все расходы отнесены за счет завода. кого следует Стариной. Дай ему! Упусти, друг, пусти, дай, дай! Прибавь! Thank you. сердце Плюнька ты федор на все мертвые часы поезжай ко мне на завод тоже брат и вода и воздух и солнце отдохнешь не хуже чем здесь мы с женой тебя быстро на ноги поставим кстати к празднику попадем Новый теплоход спускать будем. Нет, не могу. Мне лечиться надо. Фу. Ну вот, прошло. Ну, пойдем. кафе боюсь не опоздать бы на процедуры а кто эта женщина жена а как ее фамилия? Ильина! они а не махнут ли и вправду к тебе? Поедем, конечно! Андрей Иванович! Андрей Иванович! Андрей Иванович! Насил нашел вас. Вам срочное. поради. Спасибо, товарищ Пролом. Передайте, что в три часа буду в агентстве. Нет. Черт, ерунди. Ерундистика какая-то у меня на заводе. Да, неприятно. Вот что. Придется спроситься, Федор. Сегодня же надо выехать. Девочка! Андрей, я по тебе здорово соскучилась. Вот она у меня какая. Рыбаконь. Товарищ по фронту. Знаешь, ёлочка, не хотел ехать, Федор, Еле уговорил. Да-да. Можно? Ну, мне пора. Да погоди, Андрюша, ты ведь даже чаю не выпил. Не могу, каждая минута дорогая. Андрюша, ты ведь только что приехал. Не могу, не могу, не могу. Один-то возможно было бы посидеть, его. Ты Федора в моей комнате устроил. Знаю, знаю. Я там все устрою. Завода управления. Говорит Багур. Вызовите в контору инженера Тарасова и бригадира корпусного цеха. С сейчас приеду. Ну пока, Федор. Андрей, О, вот что. Долго задержишься на заводе? Ясно. Сам понимаешь. Да я. Сейчас приеду. Сейчас буду. Ну, елочка, не давай скучать Федору. И, наконец, год вот здесь. Да. Ну и как? Вовремя обнаружили. А могло кончиться катастрофой. Наша бригада первая заметила. Они с самого начала на спусковом работали. Знает ли Андрей, что вы не Ильина, а вдова полковника Белова? Нет. Если не скажете вы, скажу об этом я. Итак, товарищи, распределение работ по участкам сделано. Да. Теперь бы вот только срок выдержать. Ну как, товарищи, выдержим? Я полагаю, что выдержим. Ну, пошли на цеховое собрание. Не делайте этого. С тех пор прошло много времени. В прошлом все покончено. После побега я встретила Андрея. Полюбила его. Намеченные мероприятия, конечно, будут выполнены. Я в этом совершенно увидел. Подняться иначе это писло на весь завод. Да. За своевременный спуск теплохода я сейчас совершаюсь. Вот что, Сидор. Как ты думаешь, не было ли здесь вредительств? Там знаю, что подозрения есть. Я стала совсем другой. Вы должны. Вы не можете мне не верить. Нити ведут к какой-то белок Белова? Да. Все списки пересмотрели, но заводе у нас такой нет. Белова. Не знаю. Да. Иду конем. Это не страшно. Так. Да. Официанту моего вы смели. Но будет вам, сражаться. Едем на завод, Федор. Посмотришь, какой мы теплоход отхватили. Срок выдержим. Через неделю спуск, под вот торжество будет. За границей 8 месяцев, а мы, брат, в 6. Никогда вовремя не пришлют машину. Забыл трубку и табак. Федор, mm -hmm. позвони в гараж. Ладно. Алло. Подождите. Слушайте, со спусковым фундаментом сорвалось. Так. Хорошо, я сделаю. Копии планов сделаю. Я сама вам принесу. Вы мне больше не звоните. Нет, не надо. Я сама вам позвоню. Седой! Что с тобой? Андрей, я должен сказать тебе, что Stop messing. ГПУ товарищи Сергеева Сергеев говорит Багур вот что я обнаружил Белову Дня, спуская в срок теплоход, мы доказываем, что нету таких трудностей, нету таких крепостей, которых не одолела бы воля рабочего коллектива и большевистской партии. Сегодня огромными усилиями рабочих, инженеров, техников мы одерживаем новую победу на фронте социалистического строительства и одерживаем ее, несмотря ни на что. Но на этом, товарищи, мы не остановимся. Еще больших темпов требует заключительный год пятилетки. По-большевицке овладев техникой и выполнив в кратчайший срок шесть условий, товарища Сталина, мы обеспечим себе полную победу. Вперед, товарищи! На полный ход! Ура! У меня все готово. Приступаю к спуску. Давай, товарищ Красивый Лепетт, давай! Давай! Региада! Пусть готовь! Yes, Давай!